Всем доброе утро! С вами Леонид Орлан и сегодня мы поговорим про смену фамилий. Ко мне прислали такой вот вопрос э, осветить вот эту тему фамилии и так, Все выше связанное. Значит, что я могу сказать? Фамилия, давайте так, смена фамилий э, влияет на человека. <къем> Дело в том, что смена фамилии влияет не только, имеет нагрузку не только нумерологическую, но еще и смысловую. То есть э, в каждой... Э, давай так, что такое нумерологическая нагрузка? То есть это информация, которая зашита, которая... Которую может любой нумеролог высчитать Количество энергии Количество, допустим, духовности или заземленности Интеллекта, везучести или невезения Все это записано в фамилии И когда человек меняет по паспорту свою фамилию Вот эти вот параметры, они перестраиваются Плюс вот то что я говорил смысловая нагрузка ну например там вася пупкин да или наполеон да вот представляете фамилию человека наполеон да. вот фамилия такая у него и ему приходится эм, соответствовать этой фамилии вот этой вот нагрузке, вот э, от социума предъявляемых к нему требований а хватает ли вот допустим э, личных энергий да на то чтобы соответствовать что э, соответствовать фамилии наполеон или не хватает или это может быть такой маленький какой-то такой а -а -а, э -э, чмошник да а, -а, а фамилия наполеон и все естественно будут над ним смеяться вот поэтому э, смена фамилии зачастую э, меняет энергетику человека и вот э, женщины когда выходят замуж <coughs> меняют фамилию и многие вот с кем я разговариваю э, говорят что и качество жизни поменялось не просто потому что вышла замуж вот, э, а вот просто потому что поменяла фамилию э, есть у меня одна знакомая которая уже значит вышла замуж, Пожила с мужем, родила детей, развелась, но второй раз, ну, и живет уже со следующим мужчиной, да, грубо говоря, вторым браком, но муж оставила себе фамилию первого мужа. Почему? Ну, мы так у нее спрашиваем. Почему? Потому что девичья... Ну, почему не вернуть себе первую девичью фамилию или взять фамилию второго мужа? Она говорит, нет, фамилия первого мужа очень подходит мне по энергетике. Мне в ней, в этой энергетике комфортно. Она придает мне некую силу. А девичья, она такая слабенькая. И, а мужнина второго мужа, она такая, ну, не, тоже не подходит, потому что ну там есть свои нюансы вот. я своим вот как то так интересно получилось буквально пару недель назад две мои клиентки буквально с разницей в два дня задали один и тот же вопрос возвращать ли себе девичью фамилию ну или оставлять текущую хотя уже в разводе я говорю вот представьте себе да, вот дал, дал такое упражнение Пожить два дня с, со своей девичьей фамилией То есть вот попробовать себе ее вернуть Просто внутри себя так называть, да, называть Говорить себе эту фамилию э, Другим людям, там, э, новознакомым э, Представляться вот этой э, девичьей фамилией И почувствовать, что поменяется в пространстве Что поменяется в ощущениях И зачастую поменяется очень многое вот, как сегодня какое-то такое шумное утро очень. Ну, как видите, такая очень социальная тема вот, фамилии. Поэтому поэтому очень много вокруг меня социума. Вот Что еще хотел про смену фамилии сказать? У меня есть э, знакомый, который мужчина, да, зачастую все-таки э, фамилия меняют женщины. У меня есть знакомый мужчина, который поменял себе имя. Ну, конечно, не по паспорту, а, нет, он даже, кажется, и паспорт менял. Вот. И было время, когда он по паспорту, получается, был Дмитрий, а не Александр. Потом всем представлялся, потом в какой-то момент его это имя. Вот получается Александр как победитель, да. Э, это, получается, требование, имя предъявляло к нему требование быть победителем. А он был не готов на тот момент. И он себе поменял, и начал представляться, как Дмитрий. Даже паспорт поменял. Все, его жизнь стала намного легче, намного проще. Вот. И э -э прошло время, он опять вернулся к, к старому, ну, к первому имени ну а сейчас там кто знает, ну кто как, э, его знает, так, так с ним и разговаривает, откликается на оба имени. Э, давайте еще так, затрону тему псевдонимов. Не каждый человек готов поменять фамилию по паспорту, э, ну и поменять паспорт, потому что зачастую с этим связаны и смены ну, многих много э, большого количества официальных документов. И не каждому нужен этот геморрой. Вот, поэтому люди что делают? Они себе выбирают псевдоним. Вот, и, ну, или по друг, другими словами, это можно сказать энергетическое имя. Вот, вот, например, вот у меня Орлан это энергетическое имя. Псевдоним. Что дает вот этот псевдоним? Что э, получает человек? Получает доступ к неким к этим вот необходимым энергиям, состоянием. <свист> И э, без каких-то таких вот, знаете, э, ну, социальных нагрузок. Э, немножко громко сказано. Давайте так, э, доступ к энергиям без больших проблем. А, то есть я, вот, э, например, в работе, да, я использую... Это энергетическое имя, это псевдоним. А там, где вот мне нужно, допустим, переезжая в какой-то другой город, селюсь в отеле, достаю свой паспорт. Да, там оплачиваю э, платежи, естественно, используется это все по моей фамилии. Поэтому э, здесь, получается, э, есть один момент, один нюанс, что э, приходится внутри себя энергетически быть в располюсовке. То есть два полюса, две разные энергии, которым приходится одновременно соответствовать. Ну, это накладывает свои, так скажем, требования к энергетике, к устойчивости. Как правильно выбрать псевдоним? Вот Анастасия спрашивает. Ну, я в свое время специально ходил в шаманское путешествие со специальным, как говорится, со специально обученным шаманом чтобы получить это имя то есть это не должно быть вот просто, о, симпатичненькое слово или там словосочетание, а давай-ка я себе его возьму, то есть это должно быть должен быть большой процесс на мой взгляд еще и процесс который связанный с погружением в подсознание <связывая> то есть э, процесс связанный с, э, вот поиск, с поиском вот, внутренних качеств которые есть ну и которые хотелось бы чтобы допустим они есть э, в таком начинающем зачаточном состоянии а хочется, чтобы их было больше. Ну, можно вот так. То есть, в любом случае, это должен проводить специалист, э человек, который, ну, разбирается, ну, или более-менее разбирается в этом всем. Вот. Ну, и желательно это все делать, конечно, в правильное время, в правильные даты. Вот, это такая Ре рекомендовано. Хорошо, дамы и господа, все, на сегодня я... Э завершаюсь все увидимся с вами в следующем видео вот если считаете видео полезным делитесь с друзьями вот видите сегодня очень шумно очень социально Вот. так что увидимся в среду все всем пока